Славяне являются коренным населением Центральной и Восточной Европы. Современные славянские языки принадлежат к индоевропейской языковой семье. Традиционно их принято делить на три группы. Восточнославянский, русский, украинский, белорусский, западнославянский, польский, чешский, словацкий, Язык лужицких сербов, южно-славянский, болгарский, македонский, сербский, хорватский, славянский и другие. Первые упоминания о прославянных относятся к первому-второму векам. Наиболее ранние известия о славянских, славянных принадлежат римским и греческим писателям Плинию Старшему, Публию Корнелию Тациту и Птоломию Клавдию. Они называли предков славян Венедами и считали, что они жили вдоль Балтийского побережья между Штетинским заливом, куда впадает Одра, и Данцинским заливом, куда впадает Висла. повисли от ее верховьев в Карпатских горах и до побережья Балтийского моря. Более поздние авторы Прокопий Кесарийский и Ярдан, VI век, Разделяются славян на три группы. Склавины, жившие между Вислой и Днестром, Венеды, населявшие бассейн Вислы, Анты, расселявшиеся между Днестром и Днепром. Именно Анты являются предками восточных славян. Все современные славяне, русские, украинцы, белорусы, поляки, болгары, сербы, чехи и другие – были в древности единой этнической общностью, их условно называют праславянами. Монах Киевско-Печерского монастыря Нестор летописец был первым, кто попытался ответить на вопросы, откуда, как и когда появились славяне на исторической территории. В своей летописи «Повесть временных лет» он определил территорию славян включая земли по нижнему течению Дуная и Панонию. Именно с Дуная начался процесс разделения, расселения славян, то есть славяне не были исконными жителями своей земли, речь идет об их миграции. Нестор явился родоначальником миграционной теории происхождения славян, известной как Дунайская или Балканская. Это мнение... Долгое время разделяли историки XVIII-начала XX веков. Соловьев, Ключевский признавали дунайскую прородину славян. По мнению Ключевского, славяне переселились с Дуная в Карпатии. Исходя из этого, в его работе прослеживается мысль о том, что история России началась в VI веке на северо-восточных предгорьях Карпат. Именно здесь, по мнению историка, образовался обширный военный союз племен во главе с племенем дулебов-волынян. Отсюда восточные славяне расселились на восток и северо-восток до озера Ильмень в седьмом, VII восьмом веках. Так Ключевский видит восточных славян сравнительно поздними пришельцами на своей земле. Первоначально сведения о расселении восточнославянских племен получены из повести временных лет. Полянами назывались славяне, которые жили в среднем течении Днепра, вокруг Киева. К северу от полян по рекам Десна и Сула жили северяне, а к северо западу от Киева расселились древляне, названные так, потому что обитали в лесах. Дереговичи — племена, которые поселились между Припятью и Двиной. Другие племена жили рядом с речкой Полота, впадающей в Двину. Они получили название Палачане. В верховьях Волги, Днепра и Западной Двины поселились Кривичи. Их главным городом был Смоленск. Радимичи и Вячичи расположились неподалеко от них. По Бугу жили Бузане или дулебы, о которых летописец говорил, что примучили их кочевники обры, Славяне, рассеившиеся вокруг озера Ильмень, назывались славянами новгородскими или ильменскими. Их главным городом был Новгород. Не совсем правильно называть полян, древлян или левятичей племенами. Речь идет не просто о племенах, а о политических и военных союзах,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 Соседями восточных славян были на северо-западе Балтийские, лето литовские жмуть Литва, Пруссы, Латгалы, Зимгалы, курсы и финно-угорские, чуть эсты, ливы, племена. Финно-угры соседствовали с восточными славянами из севера и на северо-востоке Водь, Ижора, Карелы, Саами, Весь, Пермь. В верховьях печеры Печоры и Камы жили Югры, Меря, Черемисы-Мары, Мурома, Мещера, Мордва, Буртасы. На востоке от впадения реки Белые в Каму до Средней Волги располагалась Волжско-Камская Булгария. Ее население составляли тюрки, их соседями были башкиры. Южнорусские степи в восьмом-девятом веках занимали мадьяры, венгры, финно-угорские скотоводы, которых после их переселения в район озера Балатон сменили в IX веке печенеги. На нижней Волге, в степных просторах между Каспийским и Азовскими морями господствовал Хазарский Каганат. В районе Черного моря доминировали Дунайская Болгария и Византийская империя, в истории всего славянства огромную роль сыграли события, происходившие в VI веке. Тогда началось массовое вторжение славян на Балканский полуостров. Славяне дошли до древней Спарты и островов Средиземного моря, и таким образом в vii восьмом веках восточные славяне составляли значительную часть населения Восточной Европы. Именно в это время славяне постепенно осваивали покрытыми густыми лесами пространство современной территории России. Плотность населения здесь была настолько мала, что пришельцам не приходилось вступать в конфликты с местными жителями. Высокая земледельческая культура славян, приобретенная на плодородных землях юга, положительно воспринималась коренными жителями. Мирное сотрудничество славян с балтийским и уграфинским населением постепенно приводило к объединению этих народов. Исследование антропологов показывает, что предками современных русских, украинцев и белорусов являются не только славяне, но и древние угро -финны и балты. Славянские поселения обычно располагались по берегам рек и озер, в местах пригодных для земледелия их основного занятия они возделывали пшеницу ровь овес ячмень проса горох бобы выращивали лен коноплю, а также овощные культуры репу, речку, лук, чеснок, капусту. Для северных районов была характерна подсечно-огневая система земледелия. В первый год вырубали лес, затем, когда он подсыхал, выкорчевывали пни и поджигали их. Потом в залу производили сев. Участок, очищенный от леса, давал урожай в первые 3-4 года. Это вынуждало славян оставлять старые участки и переходить на новые. Такая система требовала огромного количества земли. Сельское хозяйство у славян, заселявших южную территорию, было более высокоразвитым, чем на севере, Этому способствовали благоприятные природные условия, обилие дождей, теплый климат и плодородные почвы. Здесь ведущим способом земледения был перелог. Участки засевали в течение нескольких лет, а после истощения земли переходили, перекладывались на другое место. Животноводство занимало большое место в хозяйстве восточных славян. Они разводили коров, свиней, коз, овец, лошадей. Их использовали в основном для верховой езды и как тяговую силу, а также птицу. На территории восточных славян в лесах в изобилии водились звери, а в реках было много рыбы, поэтому славяне охотились на медведя, квана, оленя, бобра, куницу, лисицу, зайца и других животных. Они ловили в реках щуку, сама, судака, леща, сазана, осетра и других рыб. На охоту брали лук со стрелами и копия. Рыбу ловили различными плетенными приспособлениями. Немаловажную Роль в жизни восточных славян играло бортничество, сбор меда диких пчел. У восточных славян шел процесс обособления ремесла от сельского хозяйства, выделения ремесленников, кузнецов и гончаров в качестве особой социальной группы. Стали возникать города как центры торговли и административного управления. В укрепленной части города находились дворы князей и племенной знати, к ней примыкал посад, населенный ремесленниками и торговцами. Уже в IX веке существовало более двадцати значительных городов. Низшим звеном социальной организации у восточных славян являлась соседская территориальная община – верфь. Ее члены определялись не по принципу родства, как это было принято в первобытной общине, а на основе совместного проживания на одной территории. Дом, скот, орудие и результаты труда принадлежали составлявшим общину индивидуальным семьям. Леса, луга, водные угодья находились в совместном пользовании членов общины. В соседские общины объединялись племена, племена в союзы племен. Союзы племен — сложный социальный организм, их центром являлся укрепленный град. Некоторые грады со временем превращались в полноценные города, например, Новгород у славян, Искоростень у древлян, Киев у полян. В градах проходили собрания мужчин-общинников Союза, Веча, на которых решались важнейшие вопросы — Усложнение общественной жизни в рамках союзов племен вело к появлению особого слоя – старейшин, поэтому значение народных собраний падает. В VI-IX веках в эпоху массовых переселений на ведущие позиции выдвигается слой профессиональных воинов – дружинников во главе с князем, в руках которого постепенно концентрируется власть в союзах племен. Обладая реальной властью и силой князя, дружинники и старейшины изымали у рядовых общинников часть произведенного ими продукта. Таким образом, в середине IX века у восточнославянских плевен вызрели предпосылки возникновения государства. И на этом сегодня мы кончаем наше первое занятие по предмету «История Отечества».